которую можно бесплатно скачать из магазина Unity Asset Store. Конкретно из этого пакета нам понадобится только набор эффектов. Также можно воспользоваться уже установленным пакетом из меню Assets, Import Package, Effects. В Unity существует несколько типов освещения и первый с которым вы столкнетесь, это Direction Light. При создании проекта или сцены, объект освещения Direction Light создается автоматически. Но его также можно создать из меню Game Object, Light, Direction Light. Как, впрочем, и другие типы освещения. Чтобы на сцене быстро перейти к объекту Direction Light, выберите его на вкладке Инспектор и нажмите английскую клавишу F. При этом курсор должен находиться в районе сцены. Как правило, Direction Light не имеет формы, а главной его особенностью является освещение всех объектов на сцене. Механизм освещения похож на освещение солнцем. Позиция объекта Direction Light на сцене не влияет на то, как будут освещены объекты, а вот изменение угла, наоборот, влияет на освещенность объектов. Давайте рассмотрим некоторые свойства источников света. Доступные настройки различаются в зависимости от типа источника. Свойство Type содержит список типов освещения. Spotlight представляет собой конусообразный источник света и похож на освещение фонариком. Direction Light имитирует солнечный свет. Point Light – освещает во все стороны из центра в заданном радиусе. Area Light – запеченный свет, который сохраняется в текстуру, а потом накладывается сверху на все объекты, имитируя освещение. Следующее свойство – Color – отвечает за цвет, которым будут освещаться объекты. Свойство Mode – отвечает за используемый режим освещения. Каждому режиму соответствует свой блок настроек глобального освещения. Чтобы открыть эти настройки, зайдите в меню Windows Lighting Settings и перейдите в раздел Scene. Режим Real-Time – это освещение в реальном времени, соответствует блоку настроек Real-Time Lighting. Режим Mixed – комбинированный режим, соответствует блоку настроек Mixed Lighting. Режим Baked – запеченный свет, соответствует блоку настроек Light Mapping Settings. Следующее свойство Intensity – позволяет задать интенсивность освещения. Indirect Multiplayer – это свойство управляет не прямым светом, а именно тем, который отражается от одного объекта к другому. Это может быть полезно, например, когда темная поверхность в тени, например, внутри пещеры, должна быть ярче, чтобы сделать детали видимыми. Это свойство не работает с типами освещения спот и Point Light. Свойство Shadow Type содержит список вариантов использования теней. Но no Shadow без теней, Hard Shadow жесткие тени и Soft Shadow мягкие тени. Теперь поговорим о свойстве cookies. Данное свойство позволяет наложить текстуру на свет. Чтобы понять как это работает, я создам в Photoshop черное изображение на прозрачном фоне, сохраню в формате png и перенесу его в unity. Установлю тип текстуры куки и нажму кнопкой Play. Отключим Direction Light и создадим новый источник света Spotlight и направим его на поверхность. После чего перетянем текстуру свойства куки объекта Spotlight. увеличим интенсивность до 10. Теперь вы можете видеть на поверхности свет проходящий через текстуру. Рассмотрим следующее свойство Draw Hello. Активировав его вы получите светящуюся сферу, позволяющую увидеть источник света. Свойство Flare позволяет создать эффект отблеска от линз. Мы будем использовать линзы, которые установили в начале урока из стандартных ассетов. Выберите объект Direction Light и в свойстве Flare укажите нужную линзу, после чего посмотрите на солнце, чтобы увидеть эффект. Одновременно можно менять линзы, чтобы видеть их в действии. Теперь рассмотрим освещение Point Light. Данный источник света излучается от центра во всех направлениях. В центре свет будет самый яркий, затем яркость будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет границ определенных в настройках освещения. Теперь поговорим о источнике света, который запекается, а именно Area Light. Этот тип освещения хорошо подходит для разработки мобильных приложений или там, где нужно снизить потребление ресурсов устройства, на котором запущена игра. Он немного отличается от других типов освещения, так как по сути является текстурной картой света. Это означает, что освещение сохраняется в текстуру, которая накладывается поверх всех объектов, создавая иллюзию освещения. Запеченное освещение – это готовое освещение, которое генерируется во время разработки и не будет генерироваться во время игры. Real Light имеет прямоугольную форму, и из центра этого прямоугольника идет прямая линия, которая показывает направление света. Каждый раз, когда вы находитесь в редакторе, свет будет постоянно запекаться и обновляться при любых изменениях на сцене или настройках света. При этом надо запомнить один важный факт. Это освещение применяется только к объектам, у которых установлен флаг static. Чтобы его установить, выберите объект и на вкладке Инспектор в верхнем правом углу установите чекс-бокс у свойства static. Задайте для разнообразия красный цвет и в нижнем правом углу вы увидите процесс, отображающий запекание света. Чтобы изменить область освещения, используются свойства Width и Height. Хоть Arial Light и имеет свой свой Range, оно не является редактируемым, тем не менее, влиять на него можно, изменяя свой свой Width и Height. У объекта освещения Arial Light. можно изменить цвет освещения, его интенсивность, отражаемое освещение и так далее. Однако у этого типа освещения отсутствуют настройки теней и вы не сможете, например, контролировать мягкость или длину тени. И два последних свойства, о которых я вкратце расскажу – это Render Mode и Culling Mask. Свойство Render мод содержит список вариантов, в которых можно выбрать приоритет отрисовки выбранного источника света. Данный выбор может повлиять на качество и скорость освещения. Auto. Метод рендеринга определяется во время выполнения в зависимости от яркости соседних источников света и текущих параметров качества. Important. Упор в рендере будет сделан на качество. Not Important. Упор в рендере будет сделан на скорость. Свойство Culling Mask. Это свойство определяет слои, для которых будет рендериться освещение. Например, если вы хотите исключить воду или интерфейс пользователя из рендера освещения, надо снять флажок напротив нужного слоя. На этом урок закончен. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь видео, заходите в группу ВКонтакте, а дальше будет видео о том, как я делал этот уровень.